Привет, любители психологии! Вам знакомо это чувство, вы видели мем «собака с кофе» в пылающей комнате. Это прекрасно. Даже до сих пор снимок появляющейся руки из зыбучих песков, поднимающих большие пальцы вверх. Вы можете подумать «О, это так похоже на меня прямо сейчас». Правда в том, что общество установило ожидание, это делает достижение этого состояния счастья гораздо более трудным, чем это должно быть. Поэтому мы делаем то, что делает большинство. Надевай нашу подделку, пока не добьешься успеха. Так часто мы забываем, что он включен. Пришло время раскрыть правду и прекратить этот маскарад. Мы собираемся рассмотреть некоторые признаки, которые помогут это осуществить. Во-первых, разговоры об эмоциях заставляют тебя ерзать. Вы подсознательно верите, что эмоции делают вас слабыми. Хотя этот миф – нечто мы наконец-то начинаем осуждать. Это все еще укоренилось надолго, и его трудно победить. Печаль и гнев – это нормальные эмоции, которые мы испытываем, и все же многие из нас активно пытаются остановить это. Никогда не чувствуешь себя комфортно, раскрывая это воспринимаемая потеря контроля. Если это вы, то это может быть знаком, что ты притворяешься счастливым. Однако есть несколько хороших новостей о чувстве гнева и печали. Это не слабость, это человек. Подлинное спокойствие и равновесие достигаются в значительной степени, благодаря способности отпускать, выражая наши истинные чувства. Номер два, постоянно демонстрирующий хорошие времена, вместо того, чтобы жить ими. Знаете ли вы кого-нибудь, чье полное участие в любом случае, или притон публикует постоянные обновления и селфи, но никогда не занимаетесь этим делом? В посте даже написано «Эта тусовочная жизнь» или подпись «Пешие прогулки наполняет мою душу». Несмотря на то, что вы знали, что они покинули вечеринку после того, как сделали снимок, или они даже не прошли больше десяти шагов. Вы, наверное, уже догадались об этом, но это удовлетворение может быть надето. Фальшивая радостная тревога. Недавнее исследование рассмотрело 11 социальных сетей, которые включают в себя такие громкие имена, как Facebook, Twitter и Instagram, и обнаружил, что активные пользователи гораздо больше шансов быть одинокими и несчастнее, чем пользователи Lite. Сильно ли ваше счастье зависит от того, чтобы вызывать зависть? Ну, постоянно продвигая или создавая ощущение превосходства онлайн или офлайн, не оставляет места для подлинной радости. Настоящее счастье исходит от самого себя, не путем вымывания зависти у других. Номер три. Ты больше не в себе. Однажды ты смотришь в зеркало и понимаешь, ты понятия не имеешь, кто ты такой, но ты привык. Многие несчастные люди склонны терять себя в процессе притворства своего счастья. Они с головой погружаются в миф, это счастье приходит от внешнего подтверждения. За относительно короткий промежуток времени они раздеваются и меняют все, от одежды до хобби, потому что они не соответствуют новому и улучшенному образу. Впоследствии они также дистанцировались от старых друзей, которые напоминают им о неудовлетворительном оригинале. Что на самом деле произошло, так это то, что вместо того, чтобы работать вместе с личностью и самостью, которые были даны, они были отброшены. Все, что осталось, это искусственная новая твоя персона, создан для того, чтобы вписаться в воспринимаемую лучшую толпу. Номер четыре. Ты всегда хочешь, чтобы все убирались в твоей лужайки. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть побыть наедине. Кто-то черпает энергию на вечеринках, кто-то заряжается энергией в одиночестве, и это все хорошо. Однако долгосрочная социальная изоляция – это слишком далеко. Возможно, вы верите, мне лучше быть одному, или мне никто не нужен, и я счастлива только с собой. Хотя на самом деле это, скорее всего, скорее знак о том, что ты притворяешься счастливым и избегая того, чтобы его вызывали на это. Прилагайте усилия, чтобы познакомиться с новыми людьми или воссоединиться со старыми друзьями может помочь вам начать чувствовать себя по-настоящему довольным, бросая вызов себе, чтобы оставаться более связанным для тех, кто вас окружает. Люди — социальные существа. Помните, даже если это просто общение с двумя твоими самыми близкими друзьями и раз в месяц, двухминутный чат с владельцами собак в парке без поводка — это все еще общительно. Выставление себя на всеобщее обозрение может потребовать усилий, но это того стоит. Номер пять. Ты все время устаешь. Вы устали, у вас был тяжелый день, и вы в стрессе. Понял? Это случается. Однако, если это ваша повседневная, дневная норма, это может быть признаком психологического или медицинские проблемы, такие как апноэ во сне. С точки зрения психического здоровья, усталость является типичным симптомом для людей, которые борются с тревогой или депрессией. Поэтому, если вы обнаружите, что постоянно заявляете, что ты в порядке и весел, когда ты близок к изнеможению, присмотритесь повнимательнее к тому, что еще там может быть. И в шестых, у вас развиваются новые пристрастия и пороки. Неужели розничная терапия вергает вас в непосильные долги? Заглушил свои печали виски и вино стало постоянной жизненной потребностью? Если это так, то вы, возможно, занимаетесь самолечением, чтобы имитировать счастье. Жизнь партии может на самом деле не любить жизнь. И постоянная ночная жизнь дикого ребенка, возможно, он делает это, чтобы справиться с депрессией. В этих ситуациях чрезмерное употребление алкоголя или употребление наркотиков может быть попыткой избежать от реальности и избегать ощущения правды в этом вопросе. Любая привычка, которая переходит в чрезмерную территорию, прерывающая жизнь, вполне может быть формой эскапизма, где вы избегаете вместо того, чтобы иметь дело. Вы, вероятно, слышали поговорку, что ничто хорошее никогда не дается легко. И часть этого – признание того, что у тебя проблема чем-то более значительным, чем ты показываешь. Разрешение хорошее, и подтверждение – это первый шаг к этому. Притворное счастье не всегда означает психическое заболевание. Наиболее важным ключом к разгадке является анализ и выясните, почему вы притворяетесь. Кого ты обманываешь? Есть ли за этим что-то более глубокое? К скольким из этих моментов в этом видео вы можете относиться? Будьте сострадательны и честны с самим собой. Поиск ответов на такие вопросы, количество вопросов, имеет решающее значение для процесса получения счастья. И никто не говорил, что ты тоже должен делать это в одиночку. Обратитесь кому угодно, от надежного друга или члену семьи, к профессиональному терапевту, который может оказаться подходящим человеком, чтобы помочь вам. Большое спасибо за спонсирование этого видео. Имеете ли вы отношение к какому-либо из вышеперечисленных признаков? Есть ли у вас еще какие-нибудь знаки, которыми вы могли бы поделиться? Оставьте свои комментарии ниже и, как всегда, большое суперспасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.